Какие-то накиды там, что хотели оградить с собой. Мы десабрались, чтобы смешить... Расскажу смешную историю. Я иду в калу выше кабана. Кабана яга, привет, Ама. Я начал убегать. Волду, бывает, кабан, такой длинный. Длинный рот рок. И порвал мне в центре. Чего, не? И вот так. Давай. Гаяжи, кабан, это были последние одежды, да я даже ничего я прикрыл, я по... как будто -то я покупал столько рюкзаков, столько и труса замотал, тих ти, -ти, -ти. На следующий день кабан ворвал мою, мою рюкзаки. где Рюкзаки, -мо. Я дам не те в колцеп. Я прихожу к ламме пока кабану, потому что он устал бегать за мной. За мной я, я пришла идти в школу голой. Я говорю, где одежда? Они говорят, нет, нет, здесь в школе нет одежды. Я yeah, yeah. Дайте, я не хочу быть голым! Они на